Чтобы не пропустить новые поступления, все контакты в описании к видео. Ну что, настало время посмотреть, как поживает свежий атмосферник для автомобилей Renault, Nissan и Lada. Итак, встречаем широко известный HR16DE. Дружба Nissan и Renault привела к созданию общих платформ и моторов. Этот двигатель как раз из таких. Он появился в 2005 году на автомобилях Nissan под обозначением HR16DE. Также его устанавливали на автомобиле Renault под обозначением H4M. В 2019 году этот мотор начали ставить на автомобиле Lada. Его легко узнать по впускному коллектору, который буквально лежит на нем, как декоративная крышка. Этот двигатель создан на основе легкосплавного блока с чугунными гильзами. В приводе ГРМ цепь. В приводе клапанов отсутствуют гидрокомпенсаторы, что весьма в духе японского инжиниринга. У этого двигателя есть версии с одним или двумя фазовращателями. На версиях на некоторых с одним фазовращателем присутствует система EGR. Ось коленвала смещена относительно центров цилиндров для того, чтобы снизить потери на трение во время рабочего. Этот 1,6-литровый атмосферник хорошо изучен. Можно сказать, что он надежен, но некоторые сервисные операции требуют высокой квалификации и аккуратности. Сейчас обо всем подробно расскажем. Очень многим владельцам автомобилей с двигателем HR16DE знаком скрип ремня навесного оборудования. У кого-то ремень начал скрипеть на новом автомобиле, а у кого-то скрип появился со временем. Дело в том, что ремень начинает скрипеть только на холодную, а по мере прогрева двигателя скрип исчезает. Чтобы точно понять, что скрипит именно ремень навесного оборудования, его можно присыпать тальком. Что делать с этим Скрипом, Если ремень эксплуатируется недавно и скрипит только на холодную, а по мере прогрева двигателя скрип исчезает, то тогда придется терпеть. Ну а если ремень эксплуатируется давно, то его лучше заменить на новый. Вообще, двигатель HR16DE в зависимости от автомобиля имеет три варианта натяжителя ремня навесного оборудования. В богатой европейской комплектации ремень натягивается автоматическим натяжителем. Также есть версии, как в нашем случае, где ремень натягивается механически подкручиванием винта. А есть версии вообще без натяжителя с эластичным ремнем. Этот современный двигатель нам поможет разобрать наш молодой механик Артем. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! В небольших пробегах может возникнуть затрудненный запуск моторов. Сильный мороз этой проблемы можно избежать, если почистить дроссельную заслонку от масляного налета. Отдельно отметим, что масляный налет во впуске и на дросселе появляется из системы вентиляции картерных газов. Чем больше и быстрее масло появляется во впуске и на дросселе, тем сильнее изношены цилиндры или же нарушена подвижность поршневых колец. Система вентиляции картерных газов этого двигателя обходится без мембранного клапана, и поэтому деталей, которая может подвести, здесь нет. За отбор газов, за дроссельное пространство отвечает клапан, который встроен в клапанную крышку. Этот клапан стоит 15 долларов. Менять его надо каждые 100 тысяч километров, либо же когда есть подозрение, что через него высасываются пары масла. Среди народных умельцев есть советы. По установке жиклеров на трубки ВКГ, по которым картерные газы утилизируются во впуск до и после дросселя, к такому тюнингу прибегают, когда мотор начинает поджирать масло. Но вы уже, наверное, поняли, что это не решение проблемы, а устранение симптомов. Скорее всего, проблема будет в подзалегших поршневых кольцах. Двигатель H4M для европейских моделей Renault оснащен не четырьмя, а восьмию форсунками. Все они впрыскивают топливо во впускной коллектор. Таким образом, инженеры хотели сделать этот двигатель более экологичным и экономичным. А двигатели на автомобилях, которые локализованы в России, оснащаются стандартным набором форсунок по одной на каждый цилиндр. Форсунки их количество никаких хлопот не создают. Единственное, что установка ГБО на двигатель с 8 форсунками чуть более замороченная. Легкосплавная клапанная крышка установлена на резиновой прокладке, которая служит долгие годы. И Вообще, в большинстве случаев этот двигатель маслом не течет. В клапанной крышке есть маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, в котором пары масла отделяются от картерных газов. В ранних версиях этого двигателя примерно до 2010 года вот этот клапан был соединен с этой трубкой и картерные газы уходили во впуск по одному каналу. Затем клапанную крышку изменили, масло заливную горловину перенесли назад, сапун перенесли вперед и тогда в этом случае картерные газы по вот этой трубочке отправляются в пространство перед дросселем, а по сапуну в задроссельное пространство. Вероятно, в таком случае инженеры что-то где-то напортачили в системе вентиляции картерных газов и у небольшой части более новых моторов появился масложер. По состоянию можно сказать, что все зашибись, все светлое, чистое, просто как новое. Никакого износа на кулачках распредвалов. ГРМ используется пластинчатая цепь Морзе. Она растягивается, и это никого не удивляет. Но наступает растяжение примерно при пробеге в 200 тысяч километров. Заменой цепи лучше не затягивать, потому что она интенсивно изнашивает зубья на шкивах. А так как шкивы не отделимы от фазовращателей, расходы неприятно удивят – по 250 долларов за муфту. Муфты и управляющие клапаны этого мотора сложно просто замечательно. Есть примеры, где родные муфты чувствуют себя отлично при пробеге более 400 тысяч километров. Залог успеха – регулярная замена масла. Вот смотрите, какая частота будет в моторе, если вы будете регулярно менять масло и не превращать его в какую-то жижу и гуталин. Топор противохода в механизме гидронатяжителя цепи ГРМ всегда был, поэтому оставлять автомобиль с таким мотором на передаче не страшно. Что можно сказать по поводу регулировки тепловых зазоров. По инструкции на этом двигателе проверять тепловые зазоры надо каждые 90 тысяч километров. Но практика показывает, что зазоры не уходят и при пробеге в 300 тысяч километров, если мотор эксплуатируется на бензине. А вот если мотор эксплуатируется на сжиженном газе, то тогда зазоры надо проверять каждые 60-80 тысяч километров. Скорее всего, будут обнаружены уменьшенные тепловые зазоры. Выпускных клапанов. Для тех, кто еще не в курсе, отметим, что при эксплуатации автомобиля на газу интенсивнее изнашиваются седла выпускных клапанов из-за увеличенной температуры отработавших газов. А если ГБО настроено неправильно, то могут прогореть еще и клапаны. Но это уже совсем другая история. Клапаны здесь регулируются максимально неудобно. Нужно поднимать распредвалы и подбирать толкатели нужной толщины. Двигатели HR-16DE и H4M оснащались разными свечами зажигания для стран Европы и для стран СНГ. Физически они взаимозаменяемые, но Разница в калильном числе 6 единиц для европейских автомобилей и 7 единиц для автомобилей стран СНГ. Срок замены при эксплуатации в сложных условиях тоже разный. 30 и 60 тысяч километров. Установка платиновых и чуть более горячих свечей для двигателей, которым завод рекомендует использовать обычные свечи, в принципе, возможно. Но пусть за эти эксперименты отвечают те, кто их проводит. Разумеется, владельцы автомобилей с этим двигателем хотят максимально увеличить интервал замены свечей, потому что замена здесь замороченная. Во-первых, надо снимать впускной коллектор, во-вторых, надо основательно сдуть весь мусор с клапанной крышки, а также из свечных колодцев, потому что есть реальный риск попадания мусора в цилиндры. Плюс свечи надо затягивать динамометрическим ключом. В общем, эту работу, надо доверить хорошим СТО. В нашем случае установлены платиновые свечи, и мы видим, что они уже подношены. И в камерах сгорания видны следы масложора. Аналогичная ситуация и в блоке цилиндров. Здесь, на донышках поршней, мы видим следы масложора. Также хон слабенький. Видно, здесь подношена цилиндропоршневая группа. В этом легкосплавном блоке открытая рубашка охлаждения. И, Кстати, на свой страх и риск этот блок можно перегильзовать. Мотор HR16DE при больших пробегах может подъедать масло, то есть за некоторое время до замены уровень масла снижается до минимальной отметки и требуется доливка 1 литра масла. Масло в этом моторе надо менять каждые 10 тысяч километров, особенно при городской эксплуатации. Это надолго отсрочит проблемы с износом двигателя и с масложором. Поршни этого двигателя максимально облегчены, маслосъемные кольца очень тонкие, поэтому масло плохого качества либо устаревшее в ходе долгой эксплуатации может надежно закоксовать их. К сожалению, на поршнях нашего двигателя мы видим следы масложора, хоть он и достаточно чистый внутри. Все маслосъемные кольца закоксованы и залегли. Такое случается из-за перепробега моторного масла. Обратите внимание на вот эти частички закоксовавшегося масла, они смываются и гуляют по всем парам трения, царапая их. Царапинки видны на всех вкладышах, на шейках коленвала. Многих интересует вопрос, есть ли в этом двигателе маслофорсунки. Да, они есть, просверлены в шатунах. Верхние коренные вкладыши практически без износа, но если приглядеться, то царапины настигли и их. Ну что, разборка закончена. И сегодня мы разобрали надежный двигатель Nissan, который при хорошем уходе без маслажера может пройти более полумиллиона километров. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500